Родная, что такое? Там? Там огромный, страшный, ужасный паук! Что бы мы без него делали? Какой смелый кот! Спас всех от страшного паука. Сэру Томсу истребителю пауков. Мы уходим на весь день, но наш дом остается в надежных лапах. Нравится? Сам придумал. мой герой